Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть семья. Если бы жили все в одиночку, одиночку то уже давно б, на кусочки раскололась бы, наверное, земля. Если бы жили все в одиночку, одиночку то уже давно б, на кусочки раскололась бы, наверное, земля. Дорогие наши куряне и жители всей планеты Земля, поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Берегите себя и своих близких!